Свет, где ты, пожалуйста? Всем привет! Кто у нас тут любит поесть? Махните мне в комментариях. Сегодня мы с вами поговорим про топ Пять странных испанских блюд, не рекомендую вам ничего есть, пока вы смотрите это видео. Отставляем все чай, печеньки, потому что... В общем, поверьте мне на слово, не рекомендую. Первое блюдо, ангулас. Когда я это увидела, сначала подумала, что же странные белые черные спагетти. Когда я посмотрела их ближе, думаю, что за странные спагетти с глазами. Дамы и господа, это мальки угря. А когда я отправила эту фотку маме, она сказала, что это за глисты. Ну, у кого глисты, у кого спагетти с глазами. Ну, в общем, это такой еще деликатес. Жарят эти мальки живыми под крышкой и подают с чесноком и перцем. Испанским хамоном я здесь никого не удивлю. Да и вкусный он, ничего в нем странного нет. А вот морсия, это да. Это свиная кровяная колбаса в свиных кишках. Вот такая она, натуральная. В натуральной упаковке в свиных кишках. И подается. Кто-то ест насекомых, кто-то лягуши, кто-то всяких, в общем, разных, всякое вот такое ест. Испанцы едят. креста с айо. Гребешки петуха. Спасибо, что не тараканов. А готовят испанцы этот деликатес в томатах и вине. Вот это вот что за мнение, если ты все готовишь в вине, то все получается вкусным Давайте усики тараканов жарить в вине, ну, вкусно что ли получится, не знаю, ну, в принципе, гребешки Я тоже не считаю вкусным, но ничего, испанцы, кто ест, говорят, вкусно вообще, ты многое теряешь Я такая, ну, нет, спасибо И теперь знакомлю вас с одной из самых страшных рыб, минога Минога там при и надо инсушангре, приготовленная в собственной крови. Вот что услышали, так ее и готовят. Приятного аппетита. В принципе, если вспомнить наш холодец, то это блюдо кажется не таким уж и странным, но не могу его обойти. Робо де Торо. Бычий хвост. Сейчас бычий хвост уже заменяют коровьим или телячьим, но хвост это вот точно. Говорят, он вот так аппетитное, очень нежное с вкусным соусом. Вот говорят, ты ешь, ешь, это вкусно, но я подумаю, что это вкусно, вот и ешь, до того, пока ты узнал, что это хвост. Но я как-то увидела стрелки в, в России, вот так вот. Язык лося, тоже малоприятное удовольствие Что есть в кухне, что есть Вот если человек ест, что в принципе, ну это можно есть Вот он съест хвост Пфф, Да и хвост можно съесть Гребешки, да точно, если мы уж хвост едим, то гребешки-то точно можно съесть И на этом все Какое блюдо вызвало у вас <кх> Вот такие эмоции Пишите в комментариях